было очень обидно что нам немножко не повезло с сеткой потому что из всех команд румыния была самая сильная команда там были очень то есть там были все люди топ 100 которые стояли там двое топ 50 и было очень обидно что мы не смогли не смогли пройти и то что там не повезло играть в полуфинале с ними мы боролись конечно но все-таки можно сказать, что не повезло нам немного. Там была команда Белоруссии, но там не было заренки, то есть там было реально можно было с ними играть, там была также Голландия, была, которая там тоже там, самая э, высокая, там была 100 девочка, поэтому э, были бы у нас больше, конечно же, шансов. И думаю, что... Мы бы все-таки прошли, потому что мы были очень как бы мотивированы вернуться. Поэтому немножко не повезло. Думаю, что в этом году у нас больше шансов есть. И команда у нас такая очень ровная, можно сказать. У нас много сейчас игроков, которые уже стоят там 200, 150, 120 там. То есть... Думаю, что у нас будут хорошие шансы, будем смотреть уже там какой будет состав. Думаю, что это будет уже тренерский состав будет смотреть, кто и как играет, кто в какой форме, какие травмы после Австралии. Думаю, уже там будет более-менее известно, кто там будет, кто будет играть. Думаю, что у нас очень такая хорошая команда, очень дружная мы все общаемся даже в течение года всегда вместе то есть на турнирах поэтому надеюсь что мы сможем э, пробиться я хочу очень вернуться в мировую группу потому что там все-таки другие немножко условия другие э, другие команды там уже сильные все матчи но надо еще постараться пройти туда спортивное видео